Здравствуйте! Перед вами карта цемень, которую я открыла на калькуляторе Захарова на апрель месяц 2023 года. И давайте пробежимся по основным точкам месяца. Опали у нас отношения карьера. Но если в плане карьеры вам помогут и можно будет как-то разрулить то, что возникнет. А вот в плане отношений... Особенно я настоятельно не советую ходить налево, я вообще это не советую, но в апреле это может вылезти и дойдет не только до развода, но и до судебных разбирательств. Со здоровьем очень сложно, потому что здесь есть как положительные нюансы, так и отрицательные, если вы на чем-то будете очень сильно настаивать, то есть если действуете первыми, то можете условно говоря, проиграть в борьбе за хорошее самочувствие. Но, однако, это не всем так. То есть, некоторым знаком имеет смысл проявлять инициативу. Но я об этом уже писала в соцсетях, чтобы не повторяться. Давайте пойдем дальше. Тигр. Сейчас мы смотрим месяц. Апрель месяц. Это огненный дракон. И для тех, кто родился в год тигра, к вам приходят деньги и поддержка. Но надо быть осторожней так как можете спустить суммы на друзей, либо напрямую, да, они попросят, либо будете гулять с ними, либо получится через надувательство. Ну, допустим, они займут и не вернут. Кстати, обратите внимание, что он... Нужно посмотреть в карте Бацы именно в год, кого вы родились. Потому что если вы, к примеру, думаете, что вы родились там, в год тигра, в год собаки, в год лошади и так далее. И вы рождены в январе, то на самом деле вы смотрите предыдущий год. Ну, гораздо проще это сделать, открыть свою карту индивидуально. Вот как, допустим, вот этот пример, я его открыла. На апрель месяц на сайте Менли. Кролик. Аккуратнее с вмешиванием в ситуацию других людей. И вообще будьте предельно точны в своих словах. И не вылазите в ссоры. Потому что они могут иметь неприятные долгосрочные последствия. Драконы. Аккуратнее с важными документами. Так как могут быть... Сложности юридического характера, причем как по вашему недосмотру, так и из-за других людей. Для тех, кто родился в год змеи, у вас может возникнуть ощущение, что вам все хотят помешать в исполнении ваших задуманных планов. Совет. Очень хорошо идти учиться. Лошади то же самое. Будет идеально, если вы пойдете на какие-нибудь курсы, повышения квалификации и прочее. И обратите внимание, змеи и лошади на свое здоровье. Козам. Стоит браться за новые проекты, только если вы точно имеете сильную поддержку и уникальное предложение. В противном случае я бы советовала перенести. Либо вы можете обратиться за консультацией, мы с вами подберем хорошую дату. Обезьянам карьерный рост, петух, особенный месяц, он усиливает все. То есть как хорошее, так и плохое. И я очень советую внимательно отнестись к тому, что вы говорите, потому что можете подпортить себе репутацию. Собаке особенно вредно в апреле поддаваться сиюминутным желаниям. И цените то, что есть на данный момент. При проблемах не стесняйтесь обращаться к людям. В этом месяце вам точно помогут. Свиньи. Захочется командовать, но это может привести очень легко к увольнению. Однако при правильном подходе вы получите не только помощь, но и приятные события, а то и повышение. То есть, возможно, кто-то из вас захочет уволиться и перейти на более высокую должность, но нужно это делать аккуратно, чтобы не оказаться просто уволенным. Крысам подходит месяц для сотрудничества и можно значительно улучшить свое финансовое положение через других людей. Кстати, змеям, лошади и козе Приходит неприятная звезда, и вы можете почувствовать себя одинокими. То, что вас, ваш эмоциональный фон никто не понимает. И за счет этого сами захотите уйти в себя, не демонстрируя, не рассказывая никому о том, что с вами происходит. да И бык у нас остался. В идеале вам проявлять инициативу, вы это умеете. Но в апреле я советую делать это через чужие головы чтобы вы не были сильно заметны, потому что в апреле высовываться для вас неблагоприятно. Если вам нравится такой краткий обзор, я попрошу поставить лайк, чтобы у меня была мотивация снимать их и дальше, потому что это первый раз я выкладываю на канале прогноз на месяц.